Всем привет, меня зовут Александра, и я хочу оставить отзыв о курсе, который я недавно прошла Ирина Заверухи «Сам себе целитель». И лично мое мнение – это просто гениально. Эти знания нам нужно давать детям еще в школе, обучать этому еще с самого рождения, с самого детства, как мы учим их буковкам и циферкам, также учить о понятии жизни, о понятии, откуда мы, для чего мы. Когда у детей появляются вопросы, мы сможем им ответить, и мы должны знать это. Я благодарю Ирину за этот чудесный курс. Он перевернул мою жизнь с ног на голову. Сейчас, вспоминая свою прошлую жизнь, я думаю, что это был сон. Я спала. Спасибо, что меня разбудили. Скажу честно, ваша жизнь прежней не будет. Поменяется все. Она начнет меняться еще в процессе курса. Вы начнете понимать, почему, что, откуда. Причинно-следственные связи начнут складываться у вас как пазл в голове. Поменяются ваши привычки, ваше мышление. Я вам хочу сказать, что даже обычные детские мультики или фильмы, например, такие как Канда Кунг-Фу или фильм Аватар, вы больше не будете смотреть так, как вы его смотрите и воспринимаете, пускай даже на данный момент. Я Аватар смотреть не могу, я реву. Поэтому я его подсматриваю. Еще очень важный момент, хочу вас предупредить. Ваш мозг он самый главный трусишка, и он будет сопротивляться. В какой-то момент вам захочется просто уйти, просто перестать что-то изучать, будут мысли, что это за ерунда, я в это все не верю. Знать, вот именно в этот момент начинаются у вас перемены. Наш мозг, он боится, он боится неизвестности. И поэтому он найдет миллион причин, чтобы вы чего-то не делали. Я вас очень прошу, обратитесь к себе и послушайте свое сердце. Оно точно знает, что вам нужно. Прислушайтесь к нему и идите вперед. Идите к знаниям. Идите к лучшей жизни. Я желаю вам всем проснуться. Желаю вам осознанности, любви и удачи. Если будут вопросы, обращайтесь. Всем пока!